Всем привет! В сегодняшнем видео будет мангал для домашнего пользования. Ну, понятно ли, какого домашнего пользования, чтобы можно было с ним выползти на улицу и пожарить мясо. На вопрос, а почему бы не купить на какой-нибудь жестяной толщиной 0,5 мм, отвечаю. Эти мангалы уже заколебали, и после каждого приготовления в нем шашлыка, он весь вот такой вот сключенный становится. То есть, наконец-то появилось свободное время и решил сделать мангал толстостенный. Будет с ручками, со съемными ножками. В общем, для дома. Дело, делается это все и вот из такого железа, которое я тут нашел. Невдалеке, скажем так. Оно, конечно, все ржавое. Но я его, в принципе, зачистил. И оно плюс было еще мятое со всех сторон. Я его выпрямил. Сам металл тройка. 3 миллиметра. В принципе мангал получится скажем так долгоиграющий хватит его на очень долго и так собственно сами размеры мангала ну, естественно вы на сайте у меня сможете скачать э, макет этого мангала с размерами то есть если вам вот именно такой же понадобится мангал то сможете скачать уже готовые размеры и по ним собственно сделать и объясню почему сделаны боковые стенки немного ниже, то есть сам металл 2 миллиметра, а не три, даже двоечка. Но в принципе еще лучше, он будет еще легче. Тройка это вот этот металл, я из него, по хотел начинать делать, ну не суть. Металл в общем 2 миллиметра. Так, собственно, размеры, но ну, размеры вы сможете увидеть. Все на фото но еще продемонстрирую вот так в длину он будет 50 сантиметров в ширину сам мангал 25 сантиметров его глубина по боковым стенкам 19 сантиметров то есть почему боковые стенки ниже, естественно, вот здесь вот будут сделаны запилы под шампура, да, и на обеих стенках, а боковые стенки ниже, чтобы, допустим, боковой ветер, да, то есть здесь будут еще сделаны отверстия везде, и плюс боковой ветер будет свободно гулять, то есть не прямоугольный формы мангал будет немного вот такого вот. Почему глубина именно 19 сантиметров, да, а не меньше, допустим, не 15? Но, во-первых, когда засыпите уголь, здесь угля будет примерно на сантиметр 7-8. Если вы сделать ниже, то, соответственно, мясо у вас просто будет гореть, поэтому сделано именно вот боковая стенка 19 сантиметров, но ну, а сама торцевая стенка 22 сантиметра. Пока это все на прихватках посадил, соответственно, сейчас я по контуру везде его обварю, зачищу. Еще сделаю боковые ручки, соответственно, ну и разметка будет под ножки. Ножки будут съемные, чтобы он не стоял, там место не занимал особо. Ножки скрутили, засунули внутрь мангала, либо рядом положили, в общем, как-то так. Итак, поехали. Ну, собственно, вот сам корпус полностью зашлифовал. Ну, соответственно, проварил весь контур, зашлифовал. И начал наваривать уже гайки и одну не стал специально приваривать, показать то есть гайка с юбкой легче будет обваривать ее по окружности 16 диаметра ну соответственно болт тоже М16 длиной 45 меньше не было но в принципе обрезать все равно придется то есть смысл такой потом берется труба либо круглая 16 либо профиль обычный 20 -й. Обрезается по край, ну, шляпка, соответственно, и навариваете прямо на профиль, либо на трубу. И, соответственно, у вас в ножке будет вот эта часть, ну, самое тело с резьбой. И потом просто будете вкручивать. Ну, сейчас схватиться не могу, горячее еще. Может и не шлифовать, но я все равно для, скажем так, чистоты не шлифую все швы, итак, поехали дальше. Ну, собственно, что получилось. То есть вот таким вот образом будут выглядеть будущие ножки. То есть вот так вот зачищено это все дело. Ну, зачистил больше всего, скажем так, для эстетики. соответственно шляпка у болта будет обрезана выбрана длина ножек ну я пока думаю делать 40 я еще посмотрю по мере вот. ножки также получится регулируемые на торцах ножек сделаю пятаки Следующий этап будет подготовка ножек, соответственно обрезка болтов, приварка к ножкам, изготовление пятаков на ножки и пропилы под шампра. После будут сделаны отверстия, соответственно по всем торцам здесь на этой стенке, на этой, на, ну на всех четырех стенках. Далее продолжение то есть ножки готовы соответственно сам корпус уже готов теперь необходимо сделать разметку под отверстия то есть отверстия будут с расстоянием 5 сантиметров диаметром 8 миллиметров то есть по всей длине с обеих торцов соответственно здесь расстояние здесь 5 сантиметров высота и между отверстиями тоже 5 сантиметров здесь высота идет уже 7 сантиметров соответственно здесь также будет расстояние только уже через три сантиметра будут отверстия. еще также подготовил пропилы под шампура но здесь надо обращать внимание вот вот расстояние то есть в своем в моем случае я сделал 7 сантиметров расстояние между шампурами надо учитывать да, мясо которое здесь будет и чтобы они между собой находились плотно то есть положение шампура может быть такое и такое соответственно для удобства для удобства еще также сделал в боковых пропилы то есть если допустим шампура может всего получить за 3 то, соответственно, можно положить по всей длине. Длина шумпуров, то есть позволяет положить. Так может быть удобнее. То есть, если три шампура, они будут полные. В принципе, чем градить вот эти здесь, да? Шесть шампуров ставить. Маленьких. Можно три больших поставить. В принципе, этот размер, длина этого мангала и была выбрана, исходя вот из таких шумпуров. Продолжаем. Итак, отверстие в принципе все готовы здесь еще щел нужен просверлить еще отверстия снизу то есть расстояние между ними также идет 5 сантиметров отступ полтора здесь сделал не через три сантиметра как хотел а через четыре то есть всего 6 отверстий соответственно 4 сантиметра между каждым Следующий этап это будут ручки. Я хотел сделать складные, вот такого плана. Может быть, их и сделаю, так как они будут рациональны, То есть ручку отогнул, ну соответственно, уже на холодном мангале и унес. Или также передвигать его, выносить, ставить. Но ну, в общем, сделал, хотел сделать складные ручки. Возможно, их сделаю, еще подумаю. Либо сделаю, ну, стандартные, просто как такие пластинки, предвариваю сюда, чтобы держать. В общем, на этот счет еще подумаю. Ну, теперь осталось дело за малым, соответственно, покрасить ножки, загрунтовать. Но красить надо будет термостойкой краской, потому что здесь будет жар большой, и, соответственно, обычная краска просто вся облезет, обгорит, чтобы и не воняло и все остальное, соответственно, и... Покрасить будет необходимо термостойкой краской. Погнали дальше. И так далее, собственно, ручки готовы. То есть вот такая вот была приварена ручка. Хотя ее можно было прикрутить на 4 винта вот здесь, здесь, здесь. Ну, я решил уже приварить. И что-то увлекся, можно было посадить, как бы, на точке, да, ее было бы достаточно. Но здесь шовчик сделать там сантиметр тут тут и здесь не я так уже довел. в принципе удобно будет на этих ручках и плюс то что они имеют сложное положение Но дело осталось за малым покрасить и все ну вот в таком виде получился мангал Ножки регулируемые, съемные. Ну и еще с подпятниками здесь. Ну, вот мангал и готов. Окрашен термостойкой краской. Черного цвета. А, термостойкая краска есть серебристая, синяя, по-моему, и еще какая-то. В общем, я окрасил черный. ручками в принципе мангал сделан под 6 шампуров поперечного плана либо под 3 шампура Ну, в общем, кому полезно, скачивайте макет с сайта, делайте либо по таким же размерам, либо изменяйте, делайте свои размеры. готова. Куриного чипа мясо уже давно приготовилось, сам шашлык. При сильной ветре очень сильное распаление. А если ветер будет не очень сильный, тогда в принципе